Всем привет дорогие друзья. Сегодня в обзоре у нас airdrop который проходит на бирже и EOBIT. Здесь мы зарабатываем монету FastDollars, выполняя простые задания. Торговля по этим токенам откроется в июне. Тогда сможем продать Fast Dollars и получить вывести прибыль. Плюс еще откроется фарминг, памп. У кого нет аккаунта, ссылка на регистрацию в описании под видео. Для мобильных устройств используйте QR-код. Регистрация займет одну минуту. Верифицировать аккаунт здесь не нужно. Вот вывод криптовалюты Фиата и другие функции биржи вам доступны без кис. По заданиям за регистрацию telegram бот платят один раз, остальные задания можно выполнять каждый день. Любое задание на ваш выбор. Что сделали? Проверят, начислят. У каждого задания есть свое описание нажимаем кнопку выполнить и здесь ваши шаги для получения монеты депозит нужно делать только в криптовалюте мой вам совет это криптовалюта tron litecoin ripple с меньшими комиссиями откуда делать снял отдельные видео две ссылки в описании это биржа Bybit и кошелек PR задание депозит, рейд, своп 10 дайсов и как активировать фарминг тоже есть видео в отдельных обзорах я показал как это все выполняется если у вас работает твиттер, фейсбук размещайте посты, содержание этих постов у нас на страницах где инструкция и еще что то от себя добавляйте Каждый день разное. Тогда не забанят за спам социальная сеть. ВК отключен. Для YouTube TikTok снимайте короткие обзоры и проверяйте других пользователей. Каждое проверенное задание другого участника 100 монет. По 12 в день. То есть 1200 токенов ежедневно вам будет падать на баланс. Вывод из баланса Airdrop пока что не активен. Ближе к торгам дадут вывести на основной баланс, откуда сможем уже торговать этими монетами. Торги будут в июне. Осталось времени немножко. Может быть даже за неделю до старта торгов. То есть за неделю до июня Airdrop завершится. Какая будет цена, никто не знает. Даже приблизительно. Торги откроют. Тогда узнаем. На этом у меня все. Всем спасибо за внимание. Пока.